Интересно будет, ребят Будет интересно Что они там сделали Так, ну чё, вы готовы, ребят? Я тоже сам в предвкушении Посмотреть, что тут Произошло Что-то тут произошло, да? Ну, Юсуф, ну здесь, а Юсуф. Ну, здесь точно не на 45 тысяч рублей. вот он, ну, тут чё. Нашанико, здрасте, Мара, иногда сказать надо, да? Здорово, братан, сам чё, как? А? А? Салам Учё. пополам тебе. У нас договор был, что... Слушай, вот у нас был договор, без спинков. 30 тысяч с пеньками мы сделаем за 45, правильно? Ах, а ты попутан манавасе! Да. На куре! Гриша даст вам 20 тысяч. 20 тысяч. Просто сжигаете, вот эти вот Хорошо. траву. Хорошо, вы сжигаете траву. Сжигайте, а еще десятку забираете. Перегоняешь на экскаватор, дергаешь эти белища, забираешь еще 15 человек. Очевидно, что не... Базаром она фильтрует! Мы тебе не эти машины мы тебе не Фраерамана, понял? И кто, Вася, по жизни, мана, а? И вот эти вот деревья тоже все, ну вот это что это? А вот, вот это вот зачем ты это делаешь? Ты кто такой, ваш пе? А остальное-то все надо убирать, куда они нахуй не свяжутся. Вон в конце, да, возле забора. По одной, грубо говоря, с каждой стороны, с каждого угла по одной березе. И все. А струну Короче, сейчас я двадцатку даю. Вот. Вы сегодня уезжаете. базаром, она, не отвечаешь? Я сейчас Ашотиком, она, скажу. Он Криша она, будет приедет тебе. Вообще, вот так, опусти, отниже плинтусе. Я ебал. Да, муж, пиздок. Так, нахуй. Так, нахуй. Да охуй, охуй, суха, охуй, охуй, суха, охуй, охуй, охуй, охуй, охуй, охуй, охуй, охуй, охуй, охуй, вот это вставило